Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема любовь к себе и любовь к людям. Если ты не любишь себя, как ты можешь любить людей? Если ты не любишь людей, как ты можешь любить себя? Если вы не любите человечество вообще, если вы не воспринимаете людей всерьез, вы их не любите, не невидите, презираете, унижаете, смеетесь над ними, всячески осуждаете, в силах ли вы возлюбить себя после этого, если вы не любите человека? Если вы не любите человека в человеке, полюбите ли вы себя в себе? Как вы можете, ненавидя себя, полюбить людей? Как вы можете, ненавидя людей, полюбить себя? Вопрос очень взаимосвязанный между понятиями. Любовь к себе, любовь к людям — говорит о том, что вы составили скачевок в жизни. Вы сможете любить себя лишь тогда, когда полюбите своего ближнего, когда будете уважать его, принимать его таким, как он есть, с его плюсами и с минусами, с его пороками, с его любовью или не любовью, к кому-то, либо к чему-то, с его принципами, с его культурой и расповеданием, любыми жизненными принципами, когда вы начнете от человека ближнего вам, либо совершенно неизвестного незнакомого вам уважать просто за то, что он есть, поскольку он неестественный. Человек – это естество, это сущность. Человек рождается счастливым, и человек есть счастье по сути. А если человек является подобием Божьем, сотворенным Богом, значит, он есть Бог. Если вы не любите Бога, то вы можете любить себя? И наоборот. Человек – это божество на земле. Не любя его, не полюбишь себя и наоборот. Если же вы возлюбите себя, если же вы начнете себя уважать за все те минусы и плюсы, которые, вероятно, есть в каждом человеке, вы почувствуете, что минусов у вас больше не существует. Вы почувствуете, что сильны. Вы почувствуете, что счастливы. Вы будете уверены в себе, счастливым, полноценным человеком. И тогда на мир людей на всех людей вокруг, посмотрите другими глазами, вы их полюбите как себя самого. Эта взаимосвязь говорит о том, что мы связаны друг с другом прочными нитями невидимыми, которые говорят, говорят лишь о том, что все в мире едино, каждый человек и общество в целом, как единый механизм, как единый человек, как единое целое, как Бог. Вы должны понимать, вы должны этот мир принять, каким он был сотворен, и Богом, и нами, каким он был сотворен до нас, природой. Все, что в нем не происходит, прекрасно. Вы не сопротивляться должны, вы должны благодарить. Любой человек, который встречается вам в жизни, это и есть урок, это и есть подсказка. Подсказка, урок тому, чтобы вы понимали, как действовать, как взаимодействовать. Как получить урок счастья? Как получить счастье вообще? Как устроиться в этом мире настолько прекрасно, чтобы не было желания сопротивляться вообще никому ничему? И поэтому повторюсь, скажу еще раз: чтобы возлюбить ближнего, нужно возлюбить себя. Ибо любовь вездесущая, всепроникающая. Когда ты научишься? Уважать себя за все то, что ты делаешь, и не казня себя, не критикуя себя, ты сможешь принять человека, который живет рядом с тобой, либо человека вообще таким, как он и есть, приняв его, благодарив его и наслаждаясь обществом с ним. В этом счастье вы должны перестать сопротивляться тому, что является естественным причиной жизни. Тогда вы обретете баланс, тогда вы поймете, что такое гармония. Начнете любить себя, людей по-настоящему и искренне. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.